Здравствуйте! Мое Дело Бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Новые законы, новые амнистии. Новости от правительства и ФНС. Новый формат общения от Центробанка. Ковид ушел в отставку. Налоговый прогноз. Новые законы, новые амнистии. Четвертый этап амнистии капиталов стартовал 14 марта и продлится до 29 февраля следующего года. Можно будет обелить больше видов имущества, в том числе наличные, различные финансовые активы. Спецдекларацию нужно будет подавать по обновленной форме. Новости от правительства и ФНС. Новые меры, контрсанкции, поблажки, разъяснения. В частности, налоговая служба сообщила о приостановлении валютных проверок в части обычных нарушений, но о контроле новых президентских ограничений, о моратории на блокировке операций по счетам до 1 июня, но только при взыскании долгов. Правительство законодательно закрепило мораторий на надзорные проверки, утвердило порядок применения экспортного эмбарго, перечни отраслей для предоставления кредитных каникул МСП, продлила на год сроки действия лицензии и других видов разрешительных документов. Новый формат общения от Центробанка Все больше решений Центробанк доводит в виде пресс-релизов или информации, в частности, о нормативе переводов валюты за рубеж в адрес как близких родственников, так и других граждан, об ограничении на наличную выдачу некоторых видов валют для организации и предпринимателей, о курсе банка при выдаче наличной валюты, о получении валют, валютных переводов из-за рубежа, о запрете на взимание комиссии за выдачу наличной валюты с 9 марта по 9 сентября текущего года, о разрешенных операциях по зачислению резидентами валют на свои счета вклады в банках за рубежом. COVID ушел в отставку, свобода в столице и Подмосковье, Наконец, можно снять маски, нарушить социальную дистанцию и убрать перегородки между рабочими местами. Отменен еще ряд обязательных, но теперь, видимо, ненужных антиковидных ограничений и обязательств. В Санкт-Петербурге с 18 марта рестораны, а также объекты досуга и развлечений смогут работать в ночное время. Налоговый прогноз. Регионы разрабатывают меры поддержки граждан и экономики в непростой международной ситуации. Так, в Москве уже утвержден порядок предоставления грантов предпринимателям на создание или развитие сетей быстрого питания в городе. Заявки на получение гранта будут приниматься с 28 марта по 30 июня. Упрощен порядок получения пропусков на въезд в город грузового транспорта. Среди запланированных мер – отсрочка по арендной плате за городское имущество и запрет на ее повышение. Создание кадрового центра для работы с персоналом иностранных предприятий, собственники которых присоединились к санкциям. В Московской области также представлен пакет региональных мер поддержки бизнеса. Это льготное финансирование в сфере строительства и импортозамещения. Бизнесменов пригласили к участию в вопросе о введении дел в условиях санкций. В Санкт-Петербурге для субъектов МСП вводятся отсрочка по региональным налогам и арендным платежам за использование имущества города Санкт-Петербурга, мораторий на применение штрафных санкций за несвоевременное внесение арендной платы за использование городского имущества, а также другие меры. Создана горячая линия для консультаций по порядку получения мер поддержки. Правительство возобновило программу туристического кэшбэка для путешествий по России. Купить готовый тур или отдельное проживание в отеле с кэшбэком можно будет, начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправиться в поездку можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года. В программе также участвуют круизы. Также в ночь на 31 марта стартует детский кэшбэк. Отправить ребенка в детский лагерь со скидкой можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.